здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика и вяжем сегодня простые следочки с бантиком первое что хочу сказать спицы три с половиной миллиметра и ниточки 200 метров 100 граммах на спице набираем 28 петель и вяжем лицевыми петлями Вяжем лицевыми петлями, кромочная, изнаночная. Провязала я 30 рядов для моего 35 размера, это 18 сантиметров. Меряем ногу, вот это расстояние до конца мизинца. Потому что оно натянется, потом и чтобы хорошо было на ножке смотрелось, нам немножечко нужен как бы зазор, чтобы оно подтянулось. И сейчас все петли закрываем. Петли я закрыла и оставила по длине ниточку для того, чтобы потом продеть. Для бантика мы набираем 18 петель и вяжем точно так же лицевыми петлями провязала я 14 рядов сейчас измерю, сколько это 4 сантиметра и все петли закрываем так и теперь, девчонки, будем собирать вот эту ниточку, которую я оставила по длине, я продела в иголочку. И вот где наши закрытые петли, мы просто их вот так вот одеваем. Протягиваем. Немножечко здесь вот оставляем ниточку. и стягиваем, хорошенько стягиваем, завязываем тут узелочек и стягиваем, вот так вот, хорошенько, теперь сшиваем вот здесь вот, Так, делаем узелок сейчас я скажу на сколько сантиметров я сшила 6 сантиметров от начала отрезаем ниточку шьем пятку складываем вдвое и сшиваем со стороны пяточки делаем узелок обрезаем нитку сворачиваем вот такая заготовочка такой вот следочек у нас теперь берем нашу заготовку на цветочек ой на бантик измеряем сколько у нас тут длина 9 с половиной сантиметров вот так вот 10 и 5 сантиметров в половине мы берем иголочку и так вот продеваем ее через все вязание так теперь стягиваем обматываем ниточкой еще немножко и теперь пришиваем нашему следочку вот. вот такой вот бантик делаем узелок и обрезаем нитку и вот такие вот топотулечки у нас получаем следочки ну, вот и все девчонки с вами была вика из школы рукоделия всем пока пока а также не забываем ставить лайк подписываемся на канал еще новая функция субтитры и в настроечках мы можем перевести субтитры на любой язык вот здесь мы выбираем или нужный вам язык и переводим субтитры